И мы рады приветствовать вас на нашем первом вебинаре. И надеюсь, наше тесное сотрудничество успешное, будет продолжаться успешно. Мы с вами будем встречаться не только на семинарах, но и вот на вебинарах. Я передаю слово Елене Кац, которая является координатором группы программы женского еврейского лидерства в Украине. Добрый вечер, дамы. Спасибо, что вы сегодняшний вечер уделили тому, чтобы побыть вместе с нами и присоединиться к первому вебинару в рамках нашего проекта. Я надеюсь, что все подключились, у всех идет звук. Если есть какие-то сложности со звуком Украина, пожалуйста, напишите мне на вайбер, будем решать это с вами индивидуально. Сегодня нас ждет увлекательный несколько часов вашего времени. Мы надеемся, что вам будет интересно, и вместе мы проведем этот чудесный год, преобразуясь, становясь более активными и становясь лидер, лидерками, лидерами с точки зрения еврейства. Спасибо вам и... Начинаем наше чудесное мероприятие. Добрый вечер всем. Я Ольга Краско, директор лидерского и тренингового направления проекта Кэшер. И я начинаю наш вебинар. Вебинар у нас сегодня тема такая, может быть, несколько для вас необычная на слух, но она очень важна для понимания того, чем мы будем заниматься на этом проекте. Называется эта тема «Социальные перемены». Попрошу Ирину слайд запустить. Секундочку. Социальные перемены и позиции еврейского лидерства. Ой. Секундочку. Прошу прощения, на секундочку. Mm -hmm. У меня почему-то открывается докладчик, а не презентация. Э, секунду. Но сегодня мы с вами обсудим э, такие вопросы, такие вопросы. Мы постараемся не очень долго вас сегодня задержать, э, обсудим такие вопросы, что такое вообще понятие социальные изменения, э, что мы вообще подразумеваем по терминам активная жизненная позиция, постараемся ответить на вопрос, э, как развивать активную жизненную позицию и вообще с чего начать для того, чтобы ее развивать эту вот, активную жизненную позицию, и вообще поговорим о том, что за проект Фешер, организация, проект Пешер, женская иврейская организация, как общественная организация, ее цели, ценности, направление, формы и методы деятельности. Я попрошу вас, когда мы, у нас не только докладчики будут говорить, но будут задаваться какие-то вопросы, и поэтому на вопросы, пожалуйста, отвечайте. То есть у вас есть там внизу такой микрофончик, который можно включить и отвечать на вопросы, для того чтобы это не было только определенным образом налог. Итак, начнем, наверное, с все-таки перемен, социальные перемены. Что мы имеем в виду под этим термином? Ну, наверное, мы все знаем о том, что общество – это не что-то такое фиксированное и устоявшееся. В обществе непрерывно происходят изменения резкие, которые вызывают крутой поворот в жизни всех социальных групп. Или такие незначительные, которые мы иногда даже не замечаем, то есть их трудно заметить. История любого общества складывается именно из таких изменений. Никогда еще изменения в жизни общества и отдельно взятого индивида не происходили столь стремительно, как в наше время. Вы, наверное, это заметили. Меняются моральные нормы, взаимоотношения между людьми, семейные традиции, образовательные стандарты. Появляются новые неизвестные ранее профессии, социальные институты, политические партии. И ежедневно на человека обрушивается огромный поток информации. И не все могут выдержать вот этот бешеный ритм жизни. Многие находятся в состоянии постоянного стресса, испытывают страх или растерянность перед будущим. Какие же изменения происходят в современной жизни? Мы видим, что какие изменения произошли в мире, вот если мы посмотрим на этот слайд, то, конечно, глобализация, то есть такая постоянная глобализация, когда глобальные системы торговли, финансов, производства, это все воедино связались с судьбой домохозяек и коллективов, и вообще целых наций. То есть сейчас непонятно, что происходит. Да? Кроме того, ослабились возможности эффективно справляться с предъявляемыми государству требованиями. Товары, капиталы, люди, знания, так же, как и преступления, то есть это легко а, притекает государственные границы. А, расширились функции сферы ответственности национального государства. И вот то, что непосредственно, наверное, касается больше нас, как общественной организации, это транснациональные корпорации, социальные движения и отношения стали проникать почти во все сферы человеческой деятельности. Но нас с вами больше интересуют все-таки социальные перемены. Мы не можем говорить о тех переменах, изменениях, которые произошли в глобальном мире, хотя это нас касается, поскольку мы общественная организация и мы занимаемся общественной деятельностью, не работаем где-то в государственных структурах, которые влияют на какую-то политику, на глобализацию. Нас с вами интересуют все-таки изменения, которые происходят социальные. И вот эти изменения которые происходят в обществе, они могут включать в себя изменения в отношениях между социальными группами, в правах личности, в понимании, в принятии понятий. Изменения могут относиться к области изобретения, нормам морали и так далее. И э, я попрошу Ирину следующий слайд. Итак, социальные изменения. То есть смотрите, что такое социальные изменения вообще? Это не физический какой-то материал или вещество, из которого можно включить что угодно. Это непрерывный процесс, который постоянно обновляется, то есть обновляется сам, перестраивается и изменяется. И вот вопрос следующий. Слайд, пожалуйста. Может быть, вы приведете примеры социальных изменений в обществе, в городе и общине, именно социальных изменений. Кто хочет привести примеры? Можно говорить, называть имя, говорить. Нет желающих? Ничего не Ничего. меняется в наших городах, странах. Уважаемые участницы, я прошу минуточку внимания. Сейчас я вам всем включу звук, но во время выступления будущего ну, пожалуйста, постарайтесь себя выключать микрофон. Так можно привести любой пример социальных изменений или э, в обществе, есть, глобально, как то в вашем городе, вообще, какие изменения происходят? Страны поменялись, страна была одна, союзные. Страны разделились. имя. Здесь у нас государства. Как-то очень плохо слышно по поводу чего, разделения страны или что? Да. Ну, была одна большая страна, страна состоит, состоит. Она на Спасибо. Еще, уважаемые ведущие, я прошу минуточку внимания, так как мы видим, что люди используют различные девайсы сейчас и нас достаточно много, то я сейчас выключу звук вообще. Да, все сейчас Прошу предварительно написать в чат. Говорить о том, что человек хочет высказаться, и я буду включать его. Спасибо большое. у нас будет постоянно. Смотрите, там есть букву Еще можно и говорить. Можно писать в чате, там, где есть чат, написать примеры. написать или сказать еще, или мы пойдем дальше, потом уже, вы придете пример. Урбанизация, замечательно, да, то, что происходит сейчас. Меняются границы государств, и стремительно тем более меняются, непонятно как. Спасибо, еще что. А более такие, знаете, приземленные социальные, социальные изменения, примеры. Не такие глобальные. Расслоение общества. А в наших еврейских общинах, есть ли какие-нибудь изменения по сравнению, например, что было два года назад, пять лет назад, год назад? Ну, со Социальные изменения, изменения пенсионного возраста, например. Угу. Люди выезжают из страны, да. Имеется в виду из разных стран. Мелитопольская община. Да, смотрите, кстати, сейчас, вот если мы говорим, еще, например, лет 10 назад или 5 лет назад, общины не так активно снимали такую, таким видом деятельности, как написали, написали социальные заявки на социальные проекты, получение грантов. Сейчас это делается. Угу. Миграция населения. Общины менее поддерживаются финансово, что приводит нас к тому, что все-таки надо что-то думать. Спасибо. Так вот, социальные изменения, которые происходят в обществе, они могут относиться к различным. То есть мы сейчас говорили о очень глобальном масштабе, о там, выезды людей, про в общинах. Но есть такое, что когда человек живет в постоянно меняющихся обстоятельствах, он не замечает даже этих изменений. Иногда, когда он замечает, он вынужден развивать в себе новые качества. Эти качества помогают приспосабливаться к окружающему миру. Вот чтобы чувствовать себя комфортно и адаптироваться к любой ситуации, не подвергаясь постоянному стрессу, необходимо обладать не только знаниями, навыками, но и гибкостью мышления, мобильностью, умением критически оценивать поступающую информацию. И вообще, часто ли вам приходилось слышать или самим говорить фразы «мне все равно», «не знаю», «без разницы». Вот то, что мы говорим, это не просто слова. Наши слова и действия, жесты в большинстве своем – это отражение нашего внутреннего мира. Излишне часто употребление фраз различности. может говорить о неумении желать и добиваться исполнения своих желаний. Мы говорим «все равно». Нам все равно, что происходит в обществе, нам все равно, что происходит э, в государстве. Из нас решают те, для кого это разница существует. Относиться к жизни, к собственному будущему можно по-разному. Работать с энтузиазмом или полсилы. Заботиться о пользе дела или только о себе. Идти навстречу трудностям или прятаться в пусты. Занимать позицию активную или просто позицию удобную. Один из секретов самореализации успеха – это активная жизненная позиция, смелость и инициативы, готовность к действиям. Что же мы подразумеваем по терминам «активная жизненная позиция»? Следующий слайд у нас. Слайд до немножечко. Элина. Да у меня все показывает. Видно ли сейчас слайд участница? Напишите, пожалуйста. У меня зависит от социальных перемен. Элина, у меня видно только до четвертого вопроса. Да-да-да, вопросы для обсуждения, да? Да, вот они видны. Вот они видны, Так, значит, какая-то проблема. Девочки, я сейчас, значит, переподключусь, прошу прощения. Ну, мы, пока Ирина переключается, мы поговорим, что же мы подразумеваем вообще по терминам «активная жизненная позиция». Ну, казалось бы, вопрос простой, да, но простого ответа на него нет. Эти выражения выбирают в себе очень много разных смыслов, поэтому ответы могут быть разными. В зависимости от позиции, от сферы деятельности, опыта отвечающего. «Активная жизненная позиция означает действие во имя достижения цели». Подбор определение проблем путем поиска конструктивных решений. В основе активной жизненной позиции лежит вообще-то мотив достижения успеха. Смотрите, вспомните свои школьные годы, и вот там активная жизненная позиция проявлялась в умении реализовать себя в различных видах деятельности. И в общественной работе, и в спортивных мероприятиях, и в школьном или классном самоуправлении и так далее. Жизнь школьника становится намного ярче и интереснее, если он реализует себя не только в учении, но и вне класса, и вне школьной работе. Вот для активных людей очень, очень важно хорошо учиться, эффективно работать, достигать высокого качества в любом виде деятельности. Выходя из школы, сейчас где-то в учебных заведениях, придя на работу, мы точно так же выбирали для себя, насколько была наша жизнь более активная или она была пассивна. То есть мы приходили на работу, просто работать и уходили, или мы занимались каким-то видом деятельности. Люди стремятся улучшить уже имеющийся результат или получить принципиально новый. И способны получить удовольствие от своей трудовой или учебной деятельности. Радоваться успеху в мелочах, интересованы в том, чтобы довести начатое дело до конца. Поскольку четко знают, для чего им это необходимо. Вот такие люди, которые социально проактивны, они более настойчивы в преодолении препятствий. И, как правило, такие люди успешны уже на стадии выбора даже профессии, на стадии выбора работы. То есть они заинтересованы в дальнейших перспективах и способны заранее спланировать свой профессиональный рост. Когда студенты поступают, когда поступают школьники в какое-то учебное заведение, и у них есть определенная цель, то есть они выбирают профессию и планируют на будущее, что они что должно получиться, это одно. Другое дело, когда они просто поступают учиться, ну, для того, чтобы просто получить диплом, не планируя дальше. Это уже не наличие активной жизненной позиции. Так вот, наличие активной жизненной позиции дает человеку возможность быстрого продвижения по службе, потому что руководство замечает такие кадры в начале еще профессионального института. Иногда уже на стадии прохождения учебной практики такие студенты могут, э, таким студентам поступают заманчивые предложения о приеме на работу. А помимо карьерного роста и материальной стабильности, активная позиция дает признание среди коллег, престиж на определенную долю независимости связанную со способностью самостоятельно принимать решения. Ну, в свою очередь, такой специалист получает моральное удовлетворение от работы и возможность собственного э, развития в процессе деятельности. Так, что у нас так и зависло, да? É, прошу прощения, что сейчас видят участницы? же самое, по-моему. Так... Потому что у меня сейчас видно слайд с перечислением пунктов. Что сейчас ведет наша участница? Может, они напишут в чате? Да, вопросы для обсуждения. Да, у нас сейчас есть вопросы на обсуждение. Хорошо. А uh, к слайду, uh, который у нас идет. Слайд 6 и 7. Насколько активна ваша жизненная позиция? Да, сейчас мы его и видеть должны с участницами. И мы хотели именно на этих слайдах с вами, дорогие участницы, обсудить и э, проанализировать именно ваше самовосприятие и именно вашу жизненную позицию. Э, в первую очередь э, вы должны в данную секунду прочитать те пункты, которые вы перед собой. Это у нас, ЗГОК, насколько Ирина, активна и ваша и жизненная позиция. Давайте, пози да? Ирина, Ирина, мы не Ирина, видим, да? по-моему, вопросов для обсуждения только у нас. Ирина, Ирина тогда прекрати демонстрацию экрана. Да. да попробуй. Или Оля, Оля, давайте ты, пожалуйста. Давайте я, да, Ирина, прекрати демонстрацию. Да, я, попробуй, я останавливаю. Ага. Угу. Девочки, это технические трудности, мы преодолеем их. Да, бывает и такое. Оля нам покажет, да, демонстрацию. Тебя найдешь презентация? Это открыта, Оля. Да, сейчас открою, угу. Конечно, мы преодолеем их. Это же самое начало. О, вот. <смех> вот мы, мы, мы уже проявляем проактивность. <смех> Элина, пожалуйста, мне тогда, пока у нас идет пауза, да. с такая. Да, хорошая. Да. Угу. Хорошо ли видно нашим участницам? Сейчас, девочки. Хорошо. Чудесно. А, а Ой, а сейчас у нас черный квадрат в Полевича. Да, это... Я подозреваю, что это комментарии открылись у Ольги. Потому что когда мы открываем комментарии участниц, у нас появляется а, вот такой Ольга, вот а Если квадрат. открылись комментарии, вы их, пожалуйста, сверните, чтобы ничего не попадало на территорию нашего с вами вебинара. Там черный экран получается, да? Да, да, да. да, да, да. да, да. Сейчас, да? Да, сейчас все стало отлично. Все, хорошо. Угу. Так вот, мы видим перед собой ряд утверждений. Давайте, девочки, обратим внимание на эти утверждения и попробуем проанализировать, насколько эти фразы, насколько эти утверждения относятся к нам. Первое. Хорошо ли я знаю свои цели и желания? Если это утверждение относится к вам, поставьте себе э, на листочке бумаги, если перед вами есть лист бумаги, или же в голове э, плюсик, отметьте для себя один балл, если вы думаете, что хорошо, знайте свои цели и желания. Если вы изучали себя и знаете, на что способны, опять же, если вы воспринимаете, что знаете себя, ставим второй плюсик или вторую отметку на нашем листочке. Если вы умеете ориентироваться в потоке информации и самостоятельно можете добывать необходимые сведения, поставьте третий. То есть добывать – это может быть воспользоваться интернетом, знать, кому обратиться за необходимой информацией, знать, как воспользоваться какими-то источниками информации бумажными, по мере необходимости информации. Если вы верите в себя и в возможность достижения успеха в намеченных делах, мы ставим с вами четвертый плюсик. Или же не ставим. Считайте, что имеете право на выбор в любой конкретной ситуации. Не только вас выбирают, но и вы выбираете. То есть вы готовы к действию. Если это относится, ставим плюс. Если вы умеете обращаться за помощью к другим людям и делаете их союзниками в реализации своих планов, это наша следующая отметка. Если вы умеете извлечь пользу из ошибок, учиться на своем опыте, на опыте других людей. Вы знаете уже, что делать. Следующий слайд. А если вы сталкиваетесь с препятствием, и в этом случае вы ищете новые способы разрешения возникшего затруднения, вас ждет плюсик. Например, как нас. Мы учимся с вами вместе пользоваться этой системой, и вот для себя мы точно поставили сегодня плюсик. Если вы ощущаете достаточно сил и энергии для реализации целей, вы знаете, что делать, Выстраивайте способы достижения основного варианта, обязательно продум... продумайте себе запасной вариант, знаете, как говорили раньше, запасной аэродром, стремитесь к получению опыта, пробуя себя в разных областях. Например, мы вот ищем новое обучение, новые интересные знания для себя. Непрерывно анализируйте и корректируйте свои действия в зависимости от полученных результатов. Умейте учитывать мнение других людей при выработке и реализации своих планов, не теряя своей позиции. И владеете навыками поведения в деловых ситуациях. умеете договариваться о встречах с нужными людьми, представить себя, рассказать о своих возможностях. Итак, дамы, смогли ли вы отметить все пункты, которые вы считаете, что относятся именно к вам? Смогли, да. Я вижу, Ната уже все отметила. Давайте так, посчитаем теперь вместе для себя, сколько плюсиков, звездочек, единичек вы смогли для себя э, насчитать. Так. О, у нас тут есть «Голосование». Пока вы отвечаете так. на вопросы э, диктора, попробуйте, давайте попробуем еще одну новинку и попробуем вот сделать онлайн-голосование еще по первой части вопросов о нашей с вами активной жизненной позиции. Если у вас получится, это будет замечательно. Вот, я смотрю, что пока мы разбираемся с новыми интересными способами голосования, многие девочки написали уже ответы о себе. Кто набрал сколько баллов? И не забывайте, милые дамы, что нет правильного количества ответа или правильного количества баллов. Это все очень индивидуально. Так... Э Дадим несколько мгновений, чтобы вы могли ответить, проголосовать или просто написать. Так, у кого-то у нас о, исчез опросник у Лизы. Давайте разберемся, как мы... Вот, например, у меня он открылся опять. Так вот, пока мы голосуем мы можем с вами уже для тех, кто насчитал нужное количество баллов для себя, сам определился, э, узнать, что же означают наши баллы. Если вы набрали 8 и менее плюсов, э, ну, к сожалению, пока что ваша энергия не наиболее сильна, не является самым вашим сильным качеством. Вы быстро устаете, неохотно берете на себя ответственность, ваше мнение держится, держите по себе, старайтесь остаться в стороне. Есть ли у нас такие участницы? У кого менее 8 баллов? Ну, во всяком случае, я вижу, что большинство проголосовали нет. Но даже если кто-то э, столкнулся с тем, что выбрал такое количество баллов, у нас есть чудесная возможность изменить нашу ситуацию и в рамках нашего проекта узнать больше, проявить себя больше, получить новые знания э, и стать проактивными, стать лидерами. Если наши участницы набрали 8 и 11 баллов, то это характеризует их как людей, у которых позиция достаточно активная. Но таким людям не всегда хватает решительности добиться исполнения своих желаний. Их способность действовать довольно часто зависит от общего желания или настроения. Тоже мы видим, что мы можем здесь развиваться, видим, куда двигаться. И те, кто из наших участниц набрали 12-14 баллов, таких у нас много, о таких людях мы можем сказать, что их позиция очень активна, они хорошо знают свои цели и желания, и с уверенностью идут им навстречу. Эти люди энергичны и деятельны, превосходят окружающих активностью, быстротой принятия решений, умение брать на себя ответственность и в своем окружении она желанна, любимая и прежде всего динамична и активно развивается. Мы очень рады, что у нас есть такие разные женщины с разными, скажем так, навыками и разным бэкграундом, как говорит молодежь. И те, кто уже набрал у нас максимальное количество баллов, получат что-то новое и интересное, а те, у кого меньше баллов, тоже смогут развить свои сильные стороны. Спасибо вам большое, дамы, за то, что вы проголосовали. Надеюсь, вам было так же интересно, как нам узнать ответы. Ольга. Ина, я продолжаю. наш так. Кебинар, И дальше мы говорим, как же развивать себе активную жизненную позицию. С чего начинать? Для этого у я... Тут так экран так. Что? Экран перечеркнут, как у нас здесь. Да. Кто-то рисовать начал? Кто-то порисовал, да. Нет, это не значит, что этого делать не надо, как раз. Да? Итак, написано первым пунктом: научитесь ставить цели. Чего нет, следует начинать вообще любую деятельность в первую очередь формулировки цели Размытость ожидаемых результатов, нежелание разбираться в себе провоцируют сложности в постановке адекватных целей. Для того, чтобы правильно формулировать цели, есть тоже строгие рекомендации. Цель должна быть конкретной. Сегодня мне Оля подсказала очень хороший пример. Например, вы хотите отремонтировать, сделать ремонт. Да? И Цель должна быть измеримой. Я хочу сделать ремонт одной комнаты, двух, трех, всей квартиры, включая кухню, ванную, туалет. Мотивирующий. Как замечательно будет мне, когда я сделаю ремонт. Реалистичный. Я могу себе позволить сделать евроремонт, у меня хватит на этот э, средств. Или же я поменяю обои, покрашу полы, окна да, и ограниченные по сроку достижения. Конечно, я не хочу, чтобы ремонт затягивался на всю мою оставшуюся жизнь. Я себе четко ставлю цели, я приглашаю мастеров с ними, советуюсь, и они предлагают мне конкретные сроки. Далее идем. Следующая рекомендация. Избавьтесь от вредных привычек. Понятно, что здесь имеется в виду не только злоупотребление алкоголем и курением. Да? Речь идет также о том, чтобы избавиться от чего-то, что отнимает у вас много времени и не приносит вам никакой пользы. Например время времяпровождение в социальных сетях. По себе знаю, стоит зайти по делу, да, и зависаешь у того, что-то интересное, у того, что-то интересное. Я сама ответил, тому ответил, да. Кто-то пристрастен к играм онлайн, да, пусть даже это игры шахматы вроде бы полезные, но проводить слишком много времени за такими занятиями нельзя. Но в то же время не, не надо говорить, что совсем избавляться от такого вида деятельности, если это вам приносит удовольствие. Это если вам общение необходимо. Это развивает вас. Пожалуйста, занимайтесь. Но нужно знать в этом меру. Понятно, что рекомендация читайте, никого не удивит. Да? Читая, мы расширяем свой кругозор. Но здесь можно порекомендовать, что читать нужно не только книги, художественной литературы. Очень полезно читать научно-популярные журналы, читать блоги успешных людей или блоги с в интересной вам, привлекательной, нужной, профессиональной. А с другой стороны, можно почитать совершенно что-то новое для вас. Да? Получать полезную информацию важно в различных сферах. Экономики, политики, социологии, психологии и самых разных других. Замечательная рекомендация. Проводите с толком каждые выходные. Основная цель выходных – это не только, чтобы выспаться или побездельничать. Понятно, что и это тоже нужно сделать, и выспаться в конце концов, и чуть-чуть отдохнуть, реально просто пометельничать. Но не отводите на это все выходные. Самый замечательный совет, что отдыхать мы должны активно. У нас есть обязательно в городе, в любом городе или в ближайшем городе, музеи, выставки, театры. У нас есть возможность пообщаться с интересными для вас людьми. Да? А, заводите новые знакомства. Чем больше вы получаете впечатлений, тем лучше начнете разбираться и в большем количестве вещей. Следующая рекомендация. Овладейте тайм менеджмент Мы с вами знаем, что тайм-менеджмент – это технология организации времени и повышение эффективности его использования. В некотором роде это не столько набор техник, сколько стиль жизни. действительно философия ценности времени в быстром потоке информации и постоянно меняющемся мире. Научитесь планировать свое время, это будет полезно на разных этапах вашего профессионального роста и при любом виде вашей деятельности. Мы с участницами предыдущего напора посвятили целый вебинар основам тайм-менеджмента. знаете, у нас был замечательный тренер Александр Михайлович Иванов, который научил нас измерять уходящее время не столько по часам циферблата, у меня здесь висят часы, поэтому смотрю, да, где стрелки движутся по кругу, по кругу, и кажется, что этот круг легко повторяется. И поэтому то, что мы не сделали сегодня, мы можем вроде бы как сделать и завтра. Нет. Он научил нас представлять э, время уходящее, необратимо утекающее по песочным часам. Представили вы все, как это происходит, да? Здесь возврата нет. Поэтому чем лучше мы спланировали свое время, тем эффективнее наша деятельность, и тем больше дел мы успеваем, проводя свою жизнь разнообразно. разнообразно. Следующая рекомендация. Не бойтесь приносить свою жизнь новизну. Рискните сменить имидж. Например, я это делаю регулярно. Девочку, девочки мои коллеги не дадут мне собрать. И знаешь, что Оля Краско тоже не боится это делать. Мы меняем тот цвет волос, то стрижку, то маникюр, что-нибудь доделаем. Проявляйте к, к тем видам искусства интерес, которых вы мало знаете. Вы знаете, многие из моих коллег по проекту Кешер, по моим друзьям в Костроме, вдруг стали заниматься живописью, и это приносит им огромнейшее удовольствие. Поиск чего-то нового позволит вам развивать себе творческий потенциал. Инвестируйте в себя. Это очень важная рекомендация. Вы понимаете, что в наше время получить только одно базовое образование недостаточно. В современном мире требуется знание во многих областях. И я знаю по анкетам, что многие из вас и получили второе дополнительное образование, и прошли какие-то курсы, и тренинги, и семинары, и это просто замечательно. Главное помнить, что получить дополнительное образование можно в любом возрасте. То ли вы студент, то ли вы 30, 40, 50 и далее возраста. Всегда есть время самообразования. Замечательная рекомендация, не бойтесь. Постарайтесь преодолеть страх, что ваши идеи окажутся неуспешными, неудачными. Пока не попробуйте, вы не узнаете. А потом говорят, нужно иметь идей несколько, чтобы хоть одна или две из них успешно реализовались. Хороший совет – окружайте себя успешными людьми. На примерах успешных людей мы замечательно учимся. Мы можем спросить у них совета. Да? Мы можем с ними общаться в меру э, владения временем их или нашим собственным. Да? Не нужно стесняться, приобретая знания э, в советах у кого-то более опытного. Конечно, с другой стороны, это не значит, что вы не будете общаться с людьми не такими успешными Тут должна быть золотая середина, мы не можем обижать людей, с которыми мы долгие годы. Да? Следующий пункт, последний, но очень важный. Оставьте негативные переживания в прошлом. Многие из нас живут неудачами прошлого. Этого делать не надо. Из прошлого забирайте только позитивный, полезный, положительный опыт. Живите сейчас, настоящим, задумывайтесь о будущем. Вместо того, если мы будем оглядываться назад, мы не сможем двигаться вперед. Это замечательное да, правило. Есть, может быть, кто-то желающий, кто может добавить список этих рекомендаций? Алло. Алло. Елена, сейчас у всех участниц выключен звук, они включат свои микрофоны и тогда могут сказать. Есть кто-то желающий, девочки? Ну, пойдем дальше. Формулируйте. Я думаю, что мы с вами еще часто будем встречаться и обязательно поделимся опытом. Следующий слайд, пожалуйста. Да? Он уже есть у нас. Итак, мы последовали рекомендациям. Мы провели самоопросы и оценили себя. Как же нам... Понять, что мы действительно сейчас социально активны. Есть показатели сформированной активной жизненной позиции. Они у вас на экране. Положительное отношение к делам и начинаниям. Готовность их выполнять. Наличие опыта участия в общественной жизни, что связано, конечно, и не может быть иначе, с выполнением конкретных обязанностей, поручений от каких-то мелких до более серьезных и широких наличие определенного уровня организаторских умений. Мы должны, с одной стороны, уметь собрать группу, с другой стороны, уметь провести акцию и в конце концов организовать целый форум. Переживание ответственности за свою работу, думаю, что многим из нас это свойственно. Мы все очень переживаем, чтобы наша деятельность была успешной. Все, что мы делали, было удачно. Ну и благоприятное положение в межличностном общении. Конечно, человек в социальной, активной жизненной позиции позитивно общается с другими людьми. То есть, активная жизненная позиция предполагает самостоятельное, творческое, гибкое поведение. А активность позиции ⁇ успех ⁇ зависит только от вас. Следуйте приведенным выше рекомендациям, проявляйте больше инициативы в разных сферах деятельности. Главное помните, подлежащий камень, вода не течет. Закончить этот блок, позвольте мне притчей. Итак, пришел ученик к учителю и начал жаловаться на свою жизнь. Попросил учителя дать совет, что делать, когда и дом валилось, и другой, и третий, и вообще просто вот руки опускаются. Учитель молча поднялся и поставил перед собой четыре котелка с водой. В один он кинул деревянную чурку, в другой морковку, в третье яйцо и в четвертый раздавленные зерна кожи. Через некоторое время он вынул то, что кинул туда, в воду. Что изменилось? – спросил учитель. Почему? – недоуменно ответил ученик. Учитель молча кинул и поставил эти четыре котелка на, на, с водой на огонь. Когда вода закипела, он снова кинул в один деревянную чурку, в другую морковку, в третье яйцо и в зерна кофе. Через некоторое время он вынул деревяшку, морковь, яйцо, зерна и налил в чашку ароматный кофе, да, полученный из зерен. Ученик, естественно, снова ничего не понял. Что изменилось? – спросил учитель опять. – То, что и должно было случиться с этим учеником. «Морковка и яйцо сварились. Деревяшка не изменилась, озерна кофе растворились в кипятке», ответил ученик. «Это лишь поверхностный взгляд на вещи», сказал учитель. «Посмотри внимательнее. Морковка разварилась в воде и с твердой стала мягкой, легко разрушающейся. Даже внешне она стала выглядеть по-другому. Деревяшка, да, ничуть не изменилась. Яйцо, не изменившись внешне, внутри, стало твердым, не страшны удары, от которых раньше оно бы вытекло из своей скорлупы. Кофе окрасило воду, придало ей новый вкус и аромат. Вода – это наша жизнь. Огонь – это перемены и неблагоприятные обстоятельства. Морковка, дерево, яйцо и кофе – это типы людей, которые по-разному себя проявляют в изменяющихся э, обстоятельствах. И часто в сложные тяжелые моменты жизни они… Меняются и сами по-разному. Человек-морковь. Таких большинство, к сожалению, эти люди только в обычной жизни кажутся твердыми. Моменты жизненных передряг они становятся мягкими и скользкими. Они опускают руки, винят по всем происходящем кого-то или непреодолимые внешние обстоятельства. Чуть придавило, и они уже в панике, психологически раздавлены. Такие морковки, как правило, легко становятся жертвами моды. Они хотят, чтобы у них все было так, как у других, да? и они, именно на них делают свой бизнес удачливые торговцы и делают свою карьеру в политике. Человек-дерево. Таких мало, раз в 10 меньше, чем первых. Эти люди не меняются, остаются самими собой в любых жизненных ситуациях. Они, как правило, хладнокровны, сдержаны, внутренне спокойны, но и при этом цельные и собраны. Именно такие люди показывают всем, что и тяжелые жизненные обстоятельства – это лишь жизнь. И что за черной полосой обязательно последует белое. Человек-яйцо – это те, кого жизненные невзгоды закалявляют, делают крепче. Таких людей мало. Именно такие люди в обычной жизни никто. А в тяжелые времена они вдруг твердеют и упорно преодолевают внешние обязательства. «А как же кофе?» – воскликнул ученик. О, это самое интересное. Зерна кофе под воздействием неблагоприятных жизненных обстоятельств растворяются в окружающей среде, превращая безвкусную воду во вкусный, ароматный, бодрящий напиток. Ответил учитель с удовольствием, прихлебывая ароматный кофе из чашки. Есть особые люди, их единицы. Они не столько меняются под влиянием неблагоприятных обстоятельств, сколько изменяют сами жизненные обстоятельства. Меняют устоявшиеся, старые, отжившие идеи, изменяя или заменяя их нечто прекрасное, извлекая пользу из неблагоприятной ситуации, изменяя жизнь людей вокруг себя. Изменять поступками жизнь – это и есть активная жизненная позиция. Активная жизненная позиция, когда нам с вами не все равно, что происходит в мире, и мы пытаемся что-то изменить. С еврейской точки зрения человек не только имеет право изменять мир к лучшему, но, собственно, в этом и состоит его миссия. Освещая субботнюю трапезу, мы с вами читаем фрагмент из книги «Берешит», глава 2, строка 3, где о мире сказано, что сотворил его Господь для делания. Древнейшая комментаторская традиция объясняет, что Всевышний не завершил свое творение. Он поручил это делание человеку. Привести мир к совершенству – такова миссия человека. Для этого, собственно, и дана ему жизнь. Да, и мы об этом часто говорим. Раби Тафан говорит, вы не обязаны изменить мир, но вы также не имеете права отказаться от попыток сделать все, что в ваших силах. Спасибо. Следующий блок продолжает Оля. Я могу включить презентацию. Сейчас я добегу до Олиного слайда. -яй -яй. Слышно, да, меня? Слышно, Оль, да. да когда я смотрела результаты вот опроса, когда вы определяли свою активную жизненную позицию, Честно говоря, я не была удивлена совсем, потому что я понимаю, что люди с неактивной жизненной позиции не могли бы подать заявку, анкету на наш проект, достаточно сложный проект. Просто сидели бы дома и говорили, ну, мне все равно, чего я пойду туда куда-то учиться, непонятно куда, в общем-то. Поэтому понятно, что у вас у всех активная жизненная позиция, и совсем не случайно вы попали в наш проект, и совсем не случайно попали в нашу организацию. А наша организация проект Кэшер, наверняка вы все, прежде чем попасть, написать, заполнить анкету, зашли на сайт и прочитали вообще, что это за организация, да? Я думаю, что Facebook, сайт посмотрели, что это за организация такая проект Кэшер, потому что было бы странно, если бы просто заполнили анкету и пошли неизвестно куда, да не попали в непонятно в какую организацию. Тем более, что женская именно организация, женская и еврейская организация, не какая-то смешанная. Так вот, проект Кэшер – это та организация, которая может похвастаться своей проактивной жизненной позицией. И вот почему. Потому что в этом году у нас недавно был бенефит в США, не только прошел буквально несколько дней назад, и у нас 30 лет отпраздновали, как 30 лет назад, в 1989 году, был зарегистрирован проект Кешер в Америке. 30 лет для организации – это очень большой срок для общественной организации, поскольку организации так долго, ну, не знаю, не все организации так долго живут. Вы знаете, есть масса организаций общественных, которые создаются, потом они распадаются, те организации создаются, другие снова распадаются. Так вот, организация была создана из-за того, что две женщины, они не говорили «мне все равно» и «мне без разницы». Они очень активно сотрудничали друг с другом. В свое время в, мы будем с вами говорить еще на семинаре про эту встречу с двух женщин. Светлана Якименко, основатель нашей организации в странах бывшего СНГ. И э, Сэли Грач, основатель организации в Америке, э, женщины, которые были очень неравнодушны, Сэли, которая приехала в 1987 году в Москву на марш мира, который шел, и Светлана Якименко, которая э, вывела своих детей, своих учеников, посмотреть, кто же идет на этом марше мира, мира. И вот две женщины встретились, две еврейские женщины, одна у другой спросила, вы еврейка? Та ответила, да, я еврейка, и с этого начало создание организации хотя можно представить, что они могли бы просто пообщаться разговаривая на английском языке светлана учитель английского языка они могли бы просто пообщаться и все больше не было организации никакой но Салли приехал в америку ей понадобилось два года для того чтобы убедить э, людей для, чтобы создание вот этой организации. Два года – это очень большой срок, потому что люди, ну, это не два месяца, не две недели, не два месяца, два года, безуспешно отбивать пороги, стучаться в двери, говорить о том, насколько важно, чтобы здесь была создана организация, которая, да, еврейских женщин, которые хотят изучать еврейскую историю, еврейские традиции, но не хотят уезжать никуда из наших стран. И вот в 1989 году, почему мы празднуем 30 лет, была образована, зарегистрирована организация проект Кэшер в Америке. США понадобилось еще пять лет, до 1994 года, когда здесь, на территории бывшего, бывших стран СНГ, был создан проект Кэша именно здесь. То есть состоялась первая конференция еврейских женщин России, Украины, Беларуси в Киеве, это была конференция в 1994 году где было принято решение о создании вот такой вот крупной организации. Мы говорим часто, что наша организация э, называется женская еврейская организация, но мы говорим часто, что она международная, потому что действительно международная. Вот смотрите, сейчас у нас здесь присутствуют э, участницы, будущие участницы нашего проекта из России и Украины. Э, я живу в Беларуси, вот, поэтому можно сказать, что здесь три страны присутствуют. И это не просто три страны, это три страны, в которых зарегистрирован проект Кэшер. Кроме того, мы зарегистрированы еще в Грузии и в Израиле, и кроме США. То есть вот такая международная женская организация, которая прошла большой путь. То есть 30 лет от регистрации организации в США и 25 лет от появления организации здесь. Проект Кэшер, есть, У проекта Кэшер есть определенная миссия, есть определенный девиз. И наш девиз очень расхожая такая, знаете, два слова, тикун алам. Знаете, что такое тикун алам, да? Изменение мира. И что такое изменение мира? Это перемены. То есть мы не говорим о глобальном изменении мира, потому что мы добавляем тикун алам через дугма ишит. Дугма ишит – это личный пример. То есть мы не просто можем менять мир непонятно как, то есть захотели мы поменять что-то и решили поменять, через свой личный пример. То есть сначала меняю себя, да, потом меняю свое ближайшее окружение, и если я не поменяю себя, то мир не изменится вокруг. И, знаете, есть такие притчи про то, как один человек хотел изменить мир, и он долго-долго пытался изменить государство, различную страну, свой город, своих близких, друзей и так далее. И когда он понял, наконец, что нужно изменить себя, то изменился и весь мир. И еще один девиз проекта Кэшер – это «Преобразуем мир, энергии и делами женщин». Это вот наши девизы, которые говорят конкретно, это не простые, не пустые слова, это то, что реально у нас есть». И вот в протяжении вот этих 30, ну, я бы говорю, даже 25 лет, когда был создан проект Кэшер в наших странах бывшего, бывшего СНГ, на протяжении этих 25 лет у нас менялась и сама организация, потому что организация, которая просто создана и устоялась, и не меняется никак, не идет вперед, не реагирует на какие-то перемены, которые есть, такие организации не могут, то есть они лишены уже существования на самом этапе создания. А наша организация менялась. Ну, женская, еврейская, понятно, что женщины входят в эту организацию, еврейская, потому что еврейские женщины, хотя мы не, в отличие от других организаций, мы не смотрим по признаку Галахи или вообще не проверяем никакие документы. Для нас это не столь важно. Главное, чтобы люди разделяли наши ценности. И, естественно, что все наша деятельность начиналась когда-то с еврейского образования, с простых шагов, шабаты, праздники, то, что не знали женщины какие-то изучения еврейских текстов. А дальше начинали расширяться, то есть появилась программа социальной активности. То есть мы понимали, что мы не можем замыкаться только в рамках наших еврейских общин, поскольку у нас есть, мы живем в обществе, рядом с нами живут люди разных национальностей, наши соседи, наши подруги. И женщины, у них у всех одинаковые проблемы, неважно какой-то национальности, у всех одинаковые проблемы и со здоровьем, и с, то, что мы подвергаемся буллингу, насилию какому-то. И поэтому эти проблемы мы стали поднимать, и не проходить мимо них, да, поднимать эти проблемы, занимать такую активную позицию. И у нас появилось очень много различных программ, и мы с вами с этими программами будем проектами знакомиться на протяжении вот нашего обучения, и у вас будет еще возможность даже написать какие-то проекты по определенному нашему программному направлению. Но сейчас я хочу... Сказать о том, насколько проект Кишер, как, как проект Кышер конкретно делает перемены. То есть есть определенная стратегия. И эта стратегия, наверное, не только касается нашей организации, это касается всех общественных организаций, которые работают именно по социальным переменам. И вот эти стратегии можно разделить на пять. И они имеют каждый из них свое наполнение, которое характеризует своим каким-то влиянием на характер изменений, на перемены. Ну, первое, это что? Я говорила о том, что э, тут то конкретно изменить себя. Э, когда женщина понимает, что она неравнодушна, э, что нужно что-то делать, да, и она не проходит мимо э, чужой беды. по э, этой первой стратегии это оказание прямых услуг. Например, если мы э, имеем образование э, врача или юриста, мы можем дать какую-то консультацию определенную женщинам, которые э, нас об этом попросит или не попросит. а мы сами увидим, что это необходимо, это тоже очень важно. Мы можем э, обучить женщин какой-то компьютерной грамотности, сказать о том, что у нас есть компьютерный центр, подсказать что-то. И здесь действие оказывается непосредственно на личность, то есть через свое действие мы меняем что-то в человеке. И это очень важно, потому что мы как бы выходим за круг своей собственной значимости и делаем первый шаг для того, чтобы поменять что-то в тех людях, которые находятся рядом с нами. Второй э, этап, то есть Вторая стратегия – когда мы уже осуществляем это действие, мы этому действию даем новую формулировку, превращая в понятие или направление. Например, один раз давая консультацию, например, если мы врачи и один раз мы дадим консультацию какой-то женщине, которая мы видим, что в этом не нуждается. То есть это необходимо. Мы можем подумать о том, почему мы только один раз это делаем. Может быть, нам попробовать каким-то образом э, давать такие консультации тем женщинам, которые э, не одна женщина только нуждается в этом. Есть очень много женщин. Вот. Или юристы. или э, ну Я не, не буду перечислять разные профессии. То есть мы проходим через такое как бы понимание что нам была необходима какая-то новая программа, новое направление. Вот так в проекте Кышера возникла, например, программа «Женское здоровье», когда мы понимали, что женщинам необходимо понимать, что существуют какие-то такие проблемы и где решать эти проблемы. И не обязательно быть для этого врачом, можно быть просто давать какую-то информацию, подсказать, куда женщине пойти для того, чтобы обследоваться, куда ей направиться, что такое представляет собой какие-то аппараты, которые у нас есть, и которые не всегда у нас, они хорошие в городах, да? особенно это было, например, лет пять назад. И вот здесь мы, например, там, приведу пример. Например, в рамках э, акции одна из групп проводила такую социально значимую акцию э, с применением творческого подхода. То есть они решили организовать такой креативный марафон. И вот креативный марафон, который прошел, это уже новая такая стратегия, которая проходит, и здесь привлекается, увлекается большее количество людей. То есть это уже не один человек, а несколько. А следующая стратегия, когда мы от воздействия на отдельные личности постепенно переходим э, на влияние уже на группы людей. А через что? Через акции конференции, круглые столы. И когда я говорю слово акции, не воспринимайте это как будто мы берем какие-то там такие, знаете, флаги, транспранты, выходим на улицу. Это совершенно спокойное слово, не имеет политической никакой подоплеки. И, возможно, вы обратили внимание, что вот эти стратегии, они уже взаимодействуют между собой. То есть четко мы для себя понимаем, что хотим иметь на выходе. И насколько важно воздействовать на перемены вот, осознанно. Четвертая стратегия, когда мы выходим на уровень уже системы закона. И здесь, то есть выступаем мы уже на высших уровнях, то есть мы участвуем в каких-то форумах, в каких-то съездах, предлагаем законопроекты где-то на какой-то платформе, продвигаем женщины руководящие должности и создаем объединение. То есть объединение я имею в виду, что даже любая женщина вот из вас может подумать о том, что она создает какую-то организацию по определенному направлению. И, наконец, последняя стратегия, пятая стратегия, когда наступает момент, когда у вас есть возможность и желание обеспечивать выполнение законов, то есть продвигать их на местах и на госуровне. Ну, например, закон по противостоянию, профилактике домашнего насилия. Я знаю, что и в России, и в Украине законы эти совершенно разные, да, и разные нюансы из этих законов, и как общественные организации, то есть и как лично женщины могут влиять на эти законы, ну, насколько это можно. То есть вот такие перемены, они являются выражением такого целостного подхода к делу. И вот наша программа женское еврейское лидерство», она является таким инструментом для формирования активной жизненной позиции, для того, чтобы реализовать вот эти вот перемены. И мы приветствуем вас в этой программе, и мы надеемся, что вам будет здесь интересно, Интересны будут наши семинары, которые у нас пройдет семинар буквально вот уже через месяц в России и чуть позже в Украине где будут у нас приглашены специалисты, которые помогут вам разобраться, что же такое вообще еврейское лидерство, что такое женское лидерство. Вы получите возможность написать проекты, потому что у вас будет основа социального менеджмента, проектирования и так далее. Но я не буду раскрывать, наверное, все наши тайны, которые есть. И самое главное, что через нашу вот программу мы еще проводим очень интересный такой аспект, как концепция устойчивого развития то что сейчас происходит во всем мире да Лена добавь, пожалуйста. давай пожалуйста я скажу да Оля как раз э, мы с ней говорили э, вы знаете с конца 90-х годов он была официально принята на мировом уровне концепция устойчивого развития мира что такое а по определению он устойчивое развитие заключается в том чтобы развитие нынешнего поколения не шло в разрез с интересами будущих поколений то есть э, Концепция устойчивого развития мира включает в себя три аспекта – экономический, экологический и социальный. Смотрите, мы в нашей организации касаемся практически всех этих трех аспектов. Да? В 2015 году он приняла повестку в области устойчивого развития до 2030 года. Программа основывается на 17 целях направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия. Мы с вами на наших семинарах будем говорить об этих 17 целях. Они кажутся очень глобальными, широкими, труднодостижимыми, но на самом деле каждый для себя может выбрать какую-то цель или несколько целей и решать ее на своем собственном уровне. На уровне своей семьи, на уровне своей общины, на уровне своего города, своего государства. Государства в современном мире признают, что меры по ликвидации бедности прежде всего должны приниматься параллельно усилиям по наращиванию экономического роста и решению целого ряда вопросов в области образования, здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства, а также в борьбе с изменением климата и защите окружающей среды. Все эти вопросы в том или иной мере, в том или иной аспекте затрагиваются в различных программах проекта Кешер. И я поздравляю вас, что вы становитесь такой, участниками такой замечательной программы лидерского э, обучения, которая научит вас пользоваться теми инструментами, которыми обладает проект Кешер, и идти по тем направлениям, которые вам интересны, которые вам близки и которые, самое главное, служат благополучию э, семьи, общины, общества и в глобальном ми измерении мира. На этом, в общем-то, повестка нашего вебинара исчерпана. Спасибо большое, что вы были этот час с нами. Хочется надеяться, что вы получили полезную информацию. Да? Теперь вы имеете представление, что такое активная жизненная позиция или, во всяком случае, получили рекомендации, как ее формировать. Это только самое начало наших рекомендаций. Да? У нас впереди действительно год интересной работы, и мы очень надеемся, что в конце года вебинары уже будете вести вы. Уважаемые участницы, прежде чем вы отключитесь, просьба у меня вмешаться немножечко примерить на себя шляпу ведущего и попросить вас написать в чат ваши э, имена и города, откуда вы, для того, чтобы мы могли понять нашу географию сегодняшнюю. Да, спасибо, Катя. Да, а то там странные несколько имена выскакивали. Кто-то спрашивает, почему я юзер, там при, когда вы регистрируетесь, надо было указать имя и фамилию. Да. Девочки дорогие, я регистрировалась с телефона. мужа, у меня другой возможности не было, поэтому я прошу прощения, не, не разобралась еще со всеми нюансами, но очень благодарна за вебинар, очень интересно, полезно, спасибо. Антонина, вы как раз Антонина, у вас все замечательно. Это как раз, девочки, одна из перемен, изменений, которые мы идем. Когда-то проект Кэшер совсем еще недавно проводил mm -hmm. а, вот скайп такие колы, где собирал там 10, ну, 12 человек, потом вот вышли на платформу Zoom. У нас сначала одна платформа была, а теперь вот не так давно появилась вот эта платформа, которая более усовершенствована, поэтому мы вместе с вами вот делаем такие шаги, пытаемся освоить платформу показ, там, демонстрации экрана и так далее, вот, то есть это вот то, что расширяет наши возможности и то, что приводит к изменениям, когда у нас большое количество людей может вместиться вот на платформу Zoom. Да, и это очень ценно, кстати, для нас, потому что у нас группы сейчас с вами пойдут параллельно, да, группа в России и группа в Украине. И вот эта платформа Zoom будет нам позволять встречаться на вебинарах, обмениваться и знаниями, и практическим опытом, и чем-то интересным, что происходит у вас в общинах и у нас в странах. Да? Спасибо еще раз всем. Спасибо всем. Заимно. Всего доброго и до встречи на семинаре. Всего доброго. Ну мы с вами лично, до встречи. Да, еще не расстаемся, мы на связи до семинара, там еще много вопросов надо решить. Да? Спасибо. Всем-всем-всем. Всего доброго. Доброго вечера. Рада была видеть многие и знакомые, и незнакомые лица в наше знакомство очное. Теми-теми-теми. Yeah. Нас не остановить, ведь надо выходить из дверей. До следующей <клышки> Всего доброго. До свидания, девочки. До свидания. Всего доброго. До свидания больше у меня